Привет! Как дела? Недавно слышала по телеку, что в Великобритании есть проблема с овощами, особенно с огурцами и томатами. И министр по сельскому хозяйству предложила британцам есть репу. И я вспомнила, что до жизни в Великобритании очень любила салат из редьки. Сходила в магазин, купила редьку, и сегодня покажу, как я готовлю салат из редьки. Может быть, кому-нибудь пригодится. К сожалению, пока я жила в Британии, редьки в магазинах я не нашла. Искала овощ под названием Радиш, но он выглядел как-то не так, как у нас какой-то красный или черный. В общем, редьку я ем только зеленую, и чаще всего мешаю также с огурчиком. У нас в России тоже огурцы подорожали, все уже об этом знают. У нас в Питере огурцы стоят 200-300 рублей за килограмм, а я недавно купила по 172 огурца. Один огурец вышел на 40 рублей. В принципе, это нормально для зимнего сезона. А британцам даже не знаю, что посоветовать, но пока у них лимит. Можно купить в магазине по 2-3 огурца и сколько-то там <смех>, томатов не урожай в этом году в областях где выращивают эти овощи итак вот такую вот редьку я ем. желательно ее покупать твердую еще свежую но к сожалению <смех> я купила ее уже не 5 назад, поэтому она немножко помягчала. Будет сложнее э, тереть на терке, но ничего страшного. Все равно она еще пока вкусная. Зеленую желательно, не белую вот такую, а именно зелененькую брать. Возьмем две маленьких сегодня и огурчик. О, уже половинка осталась. Ну да, мы делали другой салат. Ну вот эту половинку как раз на салат и запустим. Есть еще один вот такой вот 40 рублей, за что дорого, конечно. Вот, кстати, со сметаной я еще не пробовала. Попробую в этот раз со сметаной. Обычно я делаю с оливковым маслом. Ну, давайте начнем. Итак, для начала редьку надо почистить. Я использую вот такую вот штучку, которую купила в Сейнсбуре. Очень удобная мне о ней брат рассказал когда-то. Называется to peel, то есть по-английски соскоблить шкурку. Для морковки использую, для редьки. Да, но, к сожалению, редька уже мягкая. Когда редька твердо, легче оперировать этой штукой. И вот такой салатик. Очень легкий. Правда, редька это как капуста такой овощ, который вызывает бурление в желудке, но поток очень полезный и богатый на витамины. Вот так получается почищенная редька. Вот так она выглядит. Ингредиенты для салата у нас готовы. Это Таретька и огурчик. Будем делать салат. Нам нужна для этого терка. Такую терку на самую большую натираем. Тарелочку я всегда использую моей любимой подруги Юлии из Дубая. Который, к сожалению, уже нет, но память о ней вот осталась в такой вот красивой тарелочке. И сюда натираем редьку и огурчик. Это, кстати, можно использовать на глаза. Вот, пока делаю салат, пусть немножечко охладятся мои нижние веки. Вот так вот это выглядит. Так, ну поехали. Так, редька и терка. Левой рукой никогда не терла, но на камеру попробую. Нет, все-таки правой удобнее. Если редька молодая, она трется прямо за одну минуту. С такой приходится возиться немного дольше. Все мимо. Мимо тарелочки, ладно. Сделаем, как я обычно делаю. Тугой овощ. Третька. Сложновато его тереть. Но ничего. Осталось чуть-чуть. Ну, остатки скушаем так. Ну вот чайник под нос помыла. Теперь натираем огурец. С ним намного легче. Да, кстати, не показала, как редька выглядит без огурца. Вот такой вот ярко-зеленый салатик. Очень вкусный и полезный. Ну, а огурец я добавляю для нежности. Получается э, не такой ядреный, потому что редька ядреный. Овощ. А с огурцом получается нежный салат. Все остаточки выгребаем. Снова помоем чайник, поднос и стол. добавляем соли все это перемешиваем ну соль по вкусу кому как нравится Вот так вот выглядит салат из редьки очень вкусный можно не заправлять вообще ничем можно оливковым или растительным маслом ну а мы попробуем Сегодня со сметаной. Вот так выглядит салат из редьки. К нему можно добавить мясо курицы и будет полноценный обед. Снимем наши патчи. Омолодились немножечко и можно кушать с курицей салат и хлеб. Челсик уже ждет. Челсик ждет, ждет. Очень нежный весенний салат. Че, Челсик, ждешь курочку? Давай, Очень вкусно. Чего не сделаешь ради собаки? Даже курицей покормишь. Да, мой сладкий котенок? Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.